Вот он я. А, я понял. Короче, всем привет. Это третья часть. Мы начали записывать после сразу же второй. Мы продолжаем. Сейчас у нас лабиринты. Лабиринт. Ну пошли. Мы очистили инвентарь, чтобы так. Ты туда, я туда. А, вот. Ой, я сундук нашел. Книги и перо. У меня тупик. Назад иди. Ну спасибо, спасибо. Меня Назад тоже. И... Ну что пранка? Что делать? Мне кажется, вот тут там -та назад иди написано тоже. Ам, а как проходить, собственно? Можно к вам вопрос? Тут назад иди. Ну-ка подожди. Тут блоки можем ломать. Стой, не ломай. Не ломай блоки. Блоки нельзя так-то ломать. это Нельзя блоки ломать. Не ломай. А ломать игрока можно? Игрока ломать можно, блоки уже нельзя. Это не по правилам. Ты сломал же блок какой-то, что ли? Нет. Я, короче, сейчас беру из спектатора, захожу, смотрю, что тут как проходит. А, понимаю. Хочешь прикол? Какой? Прода нету. Это просто пустой лабиринт, тут ничего нету. Сейчас, подожди. Это ты еще одну подозрительную комнатку заметил? Сейчас, подожди. Ага, это начало. Это у вот тебя у меня сюда. Нет, это... Это лобби номер два, только без... Чего? Что за пипец тут творится? уже с жителями с нашей поставленной кнопкой а это а это а это лобби ё-моё <-моё> вот, <-моё> вот, вот, вот зрители вот сейчас вам смешно то что вы увидели но артем этого не увидит и не рекомендую ему на это смотреть что именно Короче, после прохождения лабиринтов там откроется еще одна комната, и там будет, короче, куча картин, там будут челики с головами, но у меня тут один ресурс пак стоит, не скажу какой, пускай на видео посмотришь. Из этого они вылет в особой одежде, поэтому что за фигня, где искать этот лабиринт? Точнее, его конец? Ну-ка, а что тут в сундуках? Ножницы, ножницы. А тут, тут вообще какой-то рандомный лут. Короче, я предлагаю просто телепортироваться в это лобби и все. Ты согласен? Да. Мы, так понимаем, лабиринт. У нас эта серия будет короткая. Так, сейчас тебя тэпну, Подожди. Вроде бы старая локация, да. А, кстати, еще тут правила написаны какие-то. Привет, меня зовут. Тут правила какие-то. А, кстати, нам обсидиан так и не понадобился. Зачем он вообще хз? Вот эта комната. Вот тебе покажется, что тут просто курточки, но у меня тут кое-что другое, не скажу, что. Э, тут чисто показаны, кто участвовал в этой игре. Чисто авторы. И все это вся игра. Но... Не переживайте. Мы сейчас с Ардалаком для вас хотим подготовить и рассказать о новой рубрике. Вы готовы? Да. Я не понял. Вот, я этого и ждал. Ардалак, вот встань куда-нибудь, не прыгай. Вот, вот встань вот на эту вот пульту вот сюда вот встань. Вот стой на эту пульту и смотри вот так в камеру, вот так вот. И сейчас я тебе скажу, что ты будешь говорить. Так, подожди. Я говорю часть, а ты говоришь продолжение. Ардалак, ты знаешь про наш сервер, на котором мы играли на стриме? Да. Вот, это будет новая рубрика. Называется оно «Легендарное государство». Это будет новая рубрика, да, Артемчик? Да. Ну так вот, эта рубрика... Будет очень долгой, дольше, чем все остальные, и в том числе вот это. Эта рубрика будет, к сожалению, после, конец этой серии, возможно, я не знаю. Но другие части какой-то, там еще дроппер будем проходить, и уже будет называться по-другому видео. Да, и, возможно, я сделаю плейлист, и, кстати, можете посмотреть под подсказки справа. Да, если она, конечно, там будет. Если она у вас не высветилась, просто посмотрите все подсказки. Там есть и канал Артемчика и все остальные, весь плейлист, и там... Если не добавлю плейлист, то все остальные видео. Но, Ардалак, ты еще хочешь что-нибудь сказать в свое оправдание? Да. Что? Что-то. А что это что-то? короче на моем канале будет еще плейлист со всякими играми Что например там ассансис я говорю на моем канале будет всякие разные игры с плейлистом где будут эти всякие игры например а. там Assassin's. Creed, там ну, так, мы поняли, короче, говорить, у него так. на канале будут еще плейлисты с разными играми, отдельно. Ты, вот давай прям при подписчиках, ты, сейчас подожди, я сейчас уберу камеру, сейчас подожди, и включу свою камеру, чтобы вы видели. Хоть у меня тут не очень все хорошо с камерой, вот, а включил ее. Просто у меня вот тут вот это вот стоит, я поэтому выключил ее. Прям в конце ролика, да. Он такой короткий получился, но сто годный. Сдоху получше, годный инфы. Вот теперь говори. Вот, Артем, вот давай я вот микрофон подсунул, давай говори. Как, э, какие ты, ты обещаешь нам снимать и игры каждый день? Вот ты обязан просто. Хорошо, попытаюсь. Ну, если не, не получается, то хотя бы раз, два, три дня. Понял? Угу. Все, ты пообещал. Если это ты не будешь выполнять, тебя забаню хоть везде, хоть на всех серверах, хоть на целый день. И ты без этого не проживешь. Ну как на целый день забаним? С каждым разом своего невыполнения обещания ты будешь баниться на один, три там и так далее дня. Понял? Короче, увеличиваться срок будет. А теперь я хочу рассказать еще одну новость. Обязательно заходите в мою игру в ролл, иначе я взломаю ваш ПК Терночью и удалю все данные с, вашей, с вашего ПК. Спасибо за внимание. Всем спасибо за внимание. Со всеми прощаюсь. Прошаюсь. Прощаюсь. До свидания. Да, всем гудбай мазафака, всем бла-бла-бла-бла-бла-бла. С вами был, как всегда, Пиксет и кто? И Артемчик. Всем пока-кида.